Приветствую вас, друзья, на канале Индекс рейд Анализ рынка на сегодня, 19 августа 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно разберем главную криптовалюту, посмотрим на некоторые индексные и индикаторные показатели, а также некоторый фундаментал. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, поддержать канал комментариями. И не забывать подписаться на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также все ссылочки на наши ресурсы есть в шапочке YouTube-канала, здесь с правой стороны. Можно будет перейти и подписаться в сообщество ВКонтакте, Твиттер, а также на сайт с обучением и авторской стратегией от IndexRate. Ну а мы с вами давайте начнем. Индикатор страха и жадности по-прежнему находится в отметочке «Страх». 33 показывает нам этот показатель. Тепловая карта криптовалют находится в красной зоне, преимущественно сегодня идет слив по криптовалютному рынку, биткоин потерял практически 8% цены в моменте. Индикаторы по главной криптовалюте показывают активную зону продаж. Сегодня было ликвидировано 157 тысяч трейдеров на общую сумму чуть больше 550 миллионов долларов США, очень большие ликвидации, ну и преимущественно, конечно, потери несут бычьи позиции. Давайте посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций также за последние сутки. У нас сейчас доминирует явная доминация шортовых позиций 52,32%. Также хотел обратить ваше внимание, что немножко снижается Alt сезон. Индикатор показывает отметочку 80. Давайте сразу посмотрим, что у нас с доминацией. Доминация начала потихонечку разворачиваться на дневном таймфрейме. Мы видим, индикатор подрисовывает нам зеленую волну. Это означает, что смена тенденции по этому показателю. Но пока еще мы только в моменте пытались вырваться в зону уровня Fibonacci 4147 отрисовав максимальное значение 41,26% сейчас есть неопределенность индикатор секвентал подсвечивает первую свечку единичкой, в целом у нас моментум находится внизу, активный красный манифлоу, перегретости находится вивап поэтому мы все еще можем немножко корректироваться и снижаться по доминации то есть у нас RSI стахастически толкает цену вверх, классически тоже, VIVAP наоборот вниз и волны моментума вверх, то есть есть некий такой паритет в неопределенности по этому индексу показателю давайте посмотрим что у нас сегодня показывает индикатор настроения обратите внимание по этому индикатору мы периодически с вами на краткосрочной динамике на краткосрочной тенденции можем определить настроение инвесторов я часто показываю этот индикатор потому что он очень хорошо сигнализирует эти самые настроения поскольку берет в своей основе Процентное соотношение изменения активных адресов за 28 дневный период и за этот же период берет изменение в процентном соотношении цены. И обратите внимание на очень важный момент. Обычно, когда мы достигаем верхней границы, либо переходим через нее, то есть достигаем пика в настроениях, проходит несколько дней прежде чем мы опускаемся вниз. Вот, например, здесь 14 августа. И когда мы опустились к зеленой границе, это было 12 сентября. То есть достаточно длительный временной период, скажем так. И обратите внимание, что произошло сейчас. Достигнув максимального значения практически буквально несколько дней назад, там 10 августа, мы уже почти достигли зеленой линии сейчас на сегодняшний день, там 17, 18, 19 августа. Это означает, что очень быстро мы спустились, опять-таки, к негативным настроениям. Поэтому вариант того, что мы будем... Через какое-то время, может быть, несколько дней потребуется После некоторой консолидации отскакивать обратно к верхним значениям И опять подниматься, скажем так, в положительной части Имеется в виду эмоциональные составляющие рынка И в такой позитив То эта вероятность очень большая на сегодняшний день По крайней мере, по данным этого индикатора Он достаточно точно указывает на настроение рынка Ну и давайте посмотрим, что у нас сегодня с индексом доллара Начнем с него Мы говорили о том, что он будет, скорее всего, прирастать Так и происходит Обратите внимание на дневки Мы тянемся сейчас в зоне 108 и я думаю, что мы эту зону попытаемся преодолеть, потому что видим на дневке моментом двигается вверх у нас активный зеленый манифлоу, есть немножко смущение по волне желтой, волне индикатора Cypher B волна Vivap, ценовая средневзвешенный объемом, мы уже находимся в перегретости чуть-чуть, но у нас очень хорошо, индикатор COC показывает то, что мы сейчас преодолели волну средних значений, этот индикатор берет за свою основу математический расчет по золотому сечению уровней Fibonacci и двигается дальше вверх, давайте сразу же к биткоину, посмотрим, что у нас с главной криптовалютой. Ну и прежде чем начнем, хочу обратить ваше внимание, что у нас в целом рынки вроде бы а, закрылись в нулевой зоне. То есть в средних значениях, с чуть-чуть небольшим приростом. Сейчас у нас премаркет торгуется в красной зоне. И по сути рынок в последние дни отыгрывал как раз-таки публикацию протоколов июльского заседания ФРС, протоколы ФОМС, которые не дали рынку продолжить свой рост. Индекс S&P 500 потерял в какой-то момент 0,7%, ушел чуть ниже, так и не добравшись до важного уровня в 4300 пунктов. Высокотехнологичный сектор NASDAQ снизился на 1,25%, промышленный Dow Jones также опустился примерно на процентов немного потом отыгралась правда но в секторальном разрезе лучше рынка смотрелись там нефтянка и различные защитные сегменты протоколы фомс подтвердили общую приверженность регулятора к снижению инфляции в стране жесткая политика регулятора продолжится пока цели не будут достигнуты при этом Вносить какие-то корректировки в свои действия ФРС будет в формате онлайн, то есть когда будут поступать данные различные по рынку труда, особенно конечно же речь идет об инфляции, отсюда регулятор будет принимать определенные решения. Все сторонники того, что ФРС не собирается разворачиваться и по сути ФРС и некоторые ее члены считают, что в сентябре вероятно повышение также на 75 базисных пунктов. Собственно говоря, сегодня вот эта публикация этих самых протоколов и вызвала то самое снижение, которое мы на рынке с вами видим. Но стоит обратить внимание, что в последних обзорах мы также говорили о том, что коррекционные, Снижение вниз нам потребуется в любом случае, прежде чем рынок снова попытается взять отметку 25-26. Уровень вот этой самой пустоты и поход уже в зону 30. Это я могу сказать, что начало объемов там от 27 тысяч и выше. Это видно по графику. Если я сейчас покажу профиль боковых объемов, вам тоже это станет абсолютно точно видно. Объемы начинаются с 27,5 где-то вот здесь и дальше двигаются 28-29 и достигают своей кульминации на 30. Сейчас мы удерживались объемами 24, несмотря. Могли преодолеть эту отметку пытались прорваться выше и закрепиться выше этих объемов не удалось как я уже говорил на отметке 26 ничего нет это пустота это просто верхняя граница вот этого накопления куда мы сейчас пытались прийти в восходящем таком канале локальном и сейчас нас удерживают объемы зоны 20 там и 21 22 20 19 600 предыдущий all-time high это достаточно сильные объемы и удержание их для нас принципиально важно но я думаю что Потихонечку настроения будут сменяться, то есть рост завершился. Может быть, мы еще какое-то время поконсолидируемся здесь и будем двигаться в нисходящей динамике чуть-чуть в зону с половиной вполне вероятность сценарий ухода. Но пока сильных проливов не жду, я думаю, что мы хорошо отыграли. Обратите внимание, индикатор кок на дневке уже лежит внизу, поэтому через какое-то время ему нужно будет, конечно же, отстрелиться в обратную сторону. В секвентал рисует четвертую свечу, пока у нас понижение однозначно. И у нас есть загиб по манифлоу. Если манифлоу уйдет в красную зону, либо к нулевой отметке, мы отскочим. Единственное, что меня утешает в данной картине, это то, что цена среди объемом объема. Вивап уже достаточно хорошо раскрылась внизу. И через какое-то время, возможно через несколько дней, она все-таки будет разворачиваться и пытаться толкать цену вверх. Если посмотреть на локальные таймфреймы, мы видим, что Sequental завершил свое формирование девятой свечой. Адресовал свечу волчок неопределенности. После этого продолжил движение по инерции. Была попытка ухода вверх. То есть была по индикатору у нас здесь зеленая засветка. Которая означает, что индикатор находится в неопределенности. Ну, зеленая или оранжевая. Далее обычно он уходит либо в салатовую, либо продолжает нисходящее движение. В салатовую ухода не было. Соответственно, мы двинулись дальше. Протоколы сыграли свою роль. И мы прорвались через уровень 22, 750. Это уровень поддержки на 6 часах. И если посмотрим внимательно, посмотрите, как четко мы отрабатывали по пунктирной линии 21,5 сейчас максимально мы достигали ее и находимся в нисходящей динамике мы видим сейчас, что нам сетка Fibonacci серой пунктирной подрисовывает среднее значение то есть трендовую направляющую пунктирную но и при этом у нас есть восходящая пунктирная трендовая паутина которая удержала сейчас цену на 21,500 на ней идет сейчас консолидация но мы уже на 6 часовом таймфрейме достаточно хорошо перепродались и это очень хорошо видно надо будет наблюдать за часами за разворотом индикатора КОК, Затем как будет вести себя волна моментума Пока еще гребень не заворачивается Но вивап на 6 часах тоже уже внизу И в глобальной перепроданности находятся оба RSI Стохастический и классический в том числе Давайте посмотрим интродэй Два часа у нас тоже завершили свою динамику по сегменталу, Продолжаем нисходящее движение Явно видно, что нас удерживает пунктирные паутины, Очень хорошо отрабатывают эти направляющие. Тоже у нас очень хорошо сейчас выглядит RSI стахастический. Он находится внизу. Классический тоже. Цена средневзвешенной объемом VWAP навекает на то, что может пересекать средние значения. Давайте посмотрим на VMC Cypher B, потому что на этом индикаторе мы сможем с вами увидеть как раз таки пересечение VWAP. Оригинальный Cypher не позволяет этого сделать. Пока еще индикатор не подсвечивает бриллиант, но обычно, когда происходит пересечение, вот такие квадратики Зелененькие по моему индикатору говорят мне о том, что произошло пересечение цены среднего объема Пока это не подсвечивается, но думаю, что в ближайшее время мы с вами можем увидеть такую картину Если же Viva будет отталкиваться отсюда и двигаться вниз Здесь может продолжиться нисходящая динамика и может быть более сильный импульс Но я пока его не ожидаю, думаю, что рынок негатив с протоколами сейчас уже отыграл Обратите внимание, Cypher VMC показывает глобальную перепроданность сейчас по стахастическому RSI просто волной лежим на самом дне Давайте также посмотрим, что у нас в канальных индикаторах и где мы находимся в рамках канала, если говорить о дневном таймфрейме. AI Signal очень хорошо показывает эту динамику и сейчас мы внимательно посмотрим на этот индикатор, мы видим, что мы у верхней границы канала, обратите внимание вот он канал, зеленая линия, белая линия среднего значения, красная верхняя вот мы сейчас находимся у верхней границы, нам конечно же потребуется на дневном таймфрейме в любом случае уйти либо к середине а средняя граница канала как раз подсвечивается у нас 18600 тот самый уровень, достаточно серьезный к которому мы можем прийти, либо сейчас оттолкнуться здесь уже от этих объемов и попытаться не дать развернуться все и мой рибан этого индикатора обратите внимание она сейчас в красном цвете и продолжает нисходящую динамику но какие-то отскоки в любом случае на коротких часах ожидать стоит что касается основных индикаторов то бум про в том числе и rsi по дивергенции показывает нам однозначно красное значение причем бум про засветил желтым треугольником который означает достаточно сильный импульс обычно этот сигнал очень хорошо отрабатывает и в одну обратите внимание и в другую сторону всегда отработка происходит достаточно четко после того как появляется этот символ обычно происходит резкий рывок вверх неважно одной свечки или несколькими свечами но хороший математический показатель по индикатору AI сигнал на этом наверное, все всем спасибо кто досмотрел это видео до конца обязательно поставьте лайки поддержите канал комментариями подписывайтесь если вы еще не подписаны и обязательно подпишитесь на телеграм-канал телеграм-чат ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии ну а с вами был Гоша, хороших выходных и до новых встреч